Вот Как поднять самооценку? Отлично, спасибо за вопрос. Самооценка состоит из мнений в вашем окружении о вас. Причем это мнение, оно, как правило, самым важным было в детстве. Таким образом, что говорила про вас мама и что говорил про вас отец, и составляет э, ядро вашей самооценки. То есть, если вас хвалили, замечали ваше достоинство были к вам уважительны, бережны, признавали ваше достоинство, ваши результаты, спрашивали у вас, что вы хотите, что для вас важно, и так далее, и так далее. То есть проявляли к вам интерес, проявляли к вам уважение как к маленькой личности. Это создает ядро э, высокой адекватной самооценки. Если же в детстве к вам относились пренебрежительно, вас игнорировали, вас критиковали, возможно, еще хуже, вас несправедливо наказывали, то тогда, естественно, это создает ядро негативной самооценки. Все, что вас говорили и то, что про вас думали, вы будете сами делать это с собой, сами того не осознавая и не замечая. Вот. Поэтому... Самооценка настроится из отношения с родителями. Если вы хотите поднять свою самооценку, вам нужно проработать те послания, которые родители заложили в вашем детстве. Понять, почему они к вам так относились, и найти новый взгляд, найти альтернативный взгляд, увидя о том, где ваша сила, где ваш свет, где ваше самое лучшее.